всем привет вы на канале «Как заработать в интернете и в этом видео мы рассмотрим крипто кошелек я покажу вам как здесь зарегистрироваться и как в нем зарабатывать переходим по ссылке в описании к данному видео попадаем на вот такую вот страничку это микро платежный кошелек и платформа для заработка здесь мы можем как зарабатывать, так и выводить с разных кранов криптовалюту на этот кошелек. А далее с этого кошелька мы уже сможем выводить вашу заработанную криптовалюту на биржу Binance, либо же на какую-то другую биржу, там где есть кошельки. Итак, чтобы здесь зарегистрироваться, нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Прописываем здесь имя пользователя, вашу электронную почту подтверждаем почту пароль подтверждаем пароль разгадываем капчу и нажимаем кнопочку зарегистрироваться далее вы попадаете вот в такую вот приборную панель здесь у вас будет 13 криптовалют которые вы сможете зарабатывать из кранов либо же вот есть раздел заработать здесь вот есть список кранов там где вы можете перейти заработать предложения опросы плата за клик и стейкам кстати плата за клик когда вы сюда приходите здесь есть вот посмотреть вот 240 секунд вы сразу зарабатываете 15 сатош посмотреть вот 60 секунд вы зарабатываете сразу же 5 сотож как пользоваться этим кошельком у вас здесь есть Связанные адреса ⁇ это те адреса, которые вы прописываете, когда вы будете здесь выводить. Здесь адреса я прописал с биржи Binance. Вот я прописал здесь Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Бросаться, что это такое? Dashcoin, Ethereum, Tron, Binance Web20 и Litecoin. Чтобы получать платежи на данный кошелек, пользуемся разделом ⁇ Депозит ⁇ например вы собираете на каком-то кране, например, вот вы собираете биткоин, который выводит на крипто-кошелек FaucetPay, копируете вот этот кошелек, вставляете на кран, и когда вы будете получать выплату, вы получите выплату именно на крипто-кошелек FaucetPay. Здесь в разделе депозит вам нужно брать именно эти кошельки. Раздел связанные адреса, это те адреса, на которые вы будете уже непосредственно выводить из этого кошелька и всем советую перейти от настройки учетной записи и настроить здесь двухфакторную аутентификацию здесь я думаю вы разберетесь и когда вы здесь насобираете криптовалюту нажимаем здесь кнопочку вывод и здесь мы можем вывести вот обычный вывод 4 часа и приоритетный вывод за 5 минут здесь есть комиссия, например, обычный вывод, да, есть у вас криптовалюта, неважно какая криптовалюта, ну вот, например, трона показываю, есть у вас криптовалюта трон, вы здесь прописываете сумму вывода, здесь вот сборы вот 2 трона, и мы получим вот 67 трон, получим 65 трон, и вот можно нажать снять. С этого кошелька я уже выводил не один раз, вот все мои платежи. Данный кошелек, он очень популярный. Если мы посмотрим по SimilarWeb, данным кошельком ежемесячно пользуются более 10 миллионов пользователей. Так что, друзья, у кого нет данного кошелька, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и выводите криптовалюту. Собирайте ее, копите и выводите на свои кошельки. На этом у меня все. Пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем хороших заработков. Всем пока.